Даня православный с днем Воскресным. Сегодня большой день, вербное воскресенье. Это праздник, который, в принципе, не нуждается в рекламе, потому что многие знают что его, и сегодня много людей пришло. Многие из тех, которые никогда в не приходят, но сегодня приходят, потому что Сын Верба освещает. Потому что даже когда Пасху помещили, воскресенье вербное, верба освещает, люди приходят этот день, они интуитивно чувствуют, что это день какой-то особый, что он наполнен святостью. Так вот, и это не случайно, потому что сегодня особое событие. Господь идет, а, уже сегодня вечером на службах будет такой отпуск, священник говорит, что грядет Господь на больную страсть нашего ради спасения. И так будет суток, а, страстную неделю, вот, а, и мы сегодня празднуем это событие, хотя, конечно, радости мало, потому что это мы как бы знаем, что закончится все воскресенье, а люди, которые Христа встречали, они что знали? А Об этом сказано в сегодняшнем Евангелии. В английском богослов Иоанн пишет, что люди пришли Христа так встретить потому, что слышали, что этот человек, Иисус Назарета, воскресил Англии Неба. Вот сегодняшней Евангелии вчера и христиане очень многогранный. Давайте кратенько пробежимся по этим строкам, строкам Евангелистским, потому что очень важно. Это 12 глава Евангелия Иоанна, где описано следующее, что Господь находился значит Воскресили Лазаря, воскресил Лазаря, а потом в доме Мар Марфы и Марии, он там часто бывал, он часто гостил, и были друзья его. Вот мы там друг в гости ходим, значит, по разным причинам, там, на день рождения, у Христа тоже были свои друзья. Он любил Марфу, он любил Марию, любил Лазаря, часто гостил у них. И вот он утром воскрешает Лазаря, а вечером у них находится на, так сказать, столом по случаю воскресения, и Марфа служила ему с Марией. Вот одна из них подошла вот, к нему, к Христу и разбила взяла такого вот состу драгоценного мира. но ну, не знаю, как вот наш сегодняшний эквивалент, чтобы это могло быть. Ну, не знаю, типа из серии парфюм номер какой-нибудь, да? Что-нибудь такое очень дорогое, очень вкусное, очень приятно ароматное. И очень дорогое при этом. Вот она это берет и выливает ему на ноги. Вот мы, если так сказать, используем парфюм то вот сюда, куда-нибудь, да, точно не на ноги. А она берет, и ноги Иисуса Христа помазывает, и волосами Свои Это знак великого уважения, благодарения Ему за то, что Он брат Его ее воскресил. В это время стояли ученики рядом со престолом, которые всегда Его окружали. И один из них, Иуда, начал говорить вслух при всех. Начал роптать. Зачем такой брат? Зачем это нужно? Давай, лучше бы это было продать за 300 динарий. То есть, думайте, что такое динарии? Динарии — это... И это э, дневная плата наемного рабочего. Вот ты нанимаешь на кого-то на сутки, да, например, суточную работу Тебе, тебе платят динамики. У нас сегодня за сутки сколько платят? Ну, условно говоря, две-три тысячи, ну грубо говоря, да, пусть две-три тысячи. Вот умножьте на триста. Это будет около шестисот тысяч. Вот это вот нечто мира дорогое стоило около 600, 600, 600 тысяч рублей на, на, на наши деньги, да? Она взяла и все это просто на ноги вливает. Это очень, так сказать, не каждый себя позволит, но это говорит о любви большой Марии к Иисусу Христу. А значит, Иуда, Ян Богослов говорит, он, что это сделал не потому, что любил нищих, а потому, что он был кем? Вором он был. Он носил с собой ящик. Значит, откуда такой ящик был у него? Дело в том, что Христос, как вы знаете, Он много ходил, путешествовал, и люди, там, исцелял, и многие чудеса творил, и люди знак благодарности, кто чем помогал ему. Ну, частые денежки помогали. Вот Иуда был таким экономом, значит, Иисуса Христа и был учеников. Люди денежку приносили, кому? А, это, и, и, иди к Иуде, у него там этот самый ящик есть. Люди приходили, значит, денежку опускали туда. А Иуда имел там двойное дно. Там часть себе в карман а часть, вот нам нужно, сказать, Иисуса Христа его, и своих, значит, Его учеников. Так вот, Он это сделал не потому что любил нищего, а потому что вором был. Так вот, дорогие христиане, первый урок сегодняшнего чтения Ивановского. Давайте мы не будем спешить Иуда осуждать, потому что Дух Иудин сегодня проник во весь мир. Я думаю, что в каждой души, в христи... христианстве в том числе, есть Иудин Дух. Это, это в чем выражается? Например, если вы слышите такие слова, «Чего вот храм понастроили?» лучше бы там больницу построили для детей, например, или школу детскую, что-нибудь еще. Знаете, дорогие христиане, что это не дух, и эти люди заботятся не о детях, не о школьных и не о больных, а о себе заботятся. В них дух и Если вы слышите какие-то еще вещи, а куда вот это, зачем это нужно, лучше бы туда-то, туда Люди, которые считают чужие деньги, потому что не обязательно быть вора, вот такой вор, это не тот, -то в чужой карман лезет и не знаю там что-то кранет чужой или там сейф грабит и банки, это это тоже вор, но вор даже тот, кто начинает деньги чужие считать, например, ты получил получку, а затем больше получил, потому что ничего себе, с чего бы ему, да? А я лучше, я чем хуже? Вот, имейте в виду, если у вас такие мысли есть, значит у вас тоже в какой-то части есть этот дух иуди. Поэтому дорогие братья и сестры, вот первое, еще урок и сегодняшнее мое впечатление, чтобы мы не уподоблялись Иуде, потому что, да, конечно, мы так вот в открытую Христа не предавали, как это сделал он. но в дух Иуды сегодня царит в мире, он верит царит вовсю, он властит от мира, это сребролюбие, помните, чем дьявол Христа искушал в пустыне? Тремя страстями славолюбие, властолюбие и сребролюбие. Вот эти три основных страсти, которые мир поглотили. Возьмите даже вот самый простой пример. Спросите у детей, что тебе подарить на день рождения? Что дети скажут обычно? На На айфон. Деньги скажут, вставай. Деньги обычно говорят. Вот я много раз слышал, что тебе подарить на рождение. Деньги подарите мне. Все. Вот эти малолетки, 7, 8, 10 лет, они уже заражены вот этой страстью. Это, кстати, к тому, что мы с вами тоже добрелись и старались лучше айфон подарить. Лет в 15, не раньше. А Еще лучше позже. А еще лучше пусть а сам заработался когда айфон. А как лобочный дарить? Ну это так, к слову. А вообще, значит, дальше что происходит? И Господь, слыша эти речи, отвечает. Смотрите, очень важно, что Господь говорит. Он не говорит ему, оставь ее. Это слово сказал Иуда. Лучше было бы, чтобы это продали, и мы раздали бы деньги нищим. Господь отвечает не ему, а кому отвечает. Он отвечает всем, оставьте ее. Это про что говорит? Про то, что эти мысли, значит, были в головах и в умах всех апостолов. Все апостолы, услышав Иуду, внутри согласились. И поэтому Господь говорит, не оставьте ты, Иуда, оставь ее, а вы оставьте ее. Значит, все апостолы в какой-то степени тоже имели вот этот вот букс вибролюбие. Поэтому Господь отвечает на их мысли, Иудеев напрямую, им косвенно отвечает, оставьте ее, ибо она доброе дело сделала для меня. Ибо нищие всегда, она приготовила меня к погребению. Тоже важности, дорогие друзья, потому что э, Господь Обычно как вот происходит, вот Христа скоро будет распинать, мы будем хранить Христа, и его помазали маслом после погребения. То есть погребли, сняли с Христа, положили на плащаницу и обвели и маслом вот этим, довольно помазали. Так нужно было делать с мертвецами. А Господь говорит, что она прежде моего погребения меня подготовила к смерти. Так часто в жизни бывает, Господь наперед знает какие-то вещи и предупреждает их делать там что-либо. Например, Господь знает, что тебя в жизни ждут большие испытания. И он тебе сначала маленькие испытания посылает, чтобы ты окреп в этих испытаниях. И ты как-то преодолел эти испытания, думаешь, ну, разживет, а потом, типа, еще больше тебе испытаний. А ты готов уже, ты к ним, потому что ты уже, то чуть-чуть уже начал испытывать эти, эти какие-то проблемы, и ты смог их перевести, потому что если большое горе боль, сразу моментов человеку, вот, душа человеческая может не выжить, человек может умереть от этой скорби. То же самое с радостью. Господь тебе сразу огромную радость какую-нибудь, да? Он вот потихонечку, чуть-чуть дал тебе это, хорошо Господи, слава тебе, а потом побахать тебе еще больше дадут. Господь иногда так действует, Он предупреждает какие-то наши дела. Вспомните свою жизнь, наверняка тоже такие случаи были ваши, вашей и в вашей жизни. И дальше происходит следующее. Значит, Господь идет в Иерусалим, и там его уже вот эти люди встречают, а сам на вышнее во имя Господне. И, и цитируются в Евангелии слова Псалма 8, из уст младенец, из группы младенцев совершил ты-ты валу. И это восьмой псалом, дорогие христиане, давайте выучим этот восьмой псалом. Это псалом, написанный царем Давидом по случаю его наблюдения за природой. Царь Давид жил в Палестине, он видел звездное небо. Вот вы здесь живете, ну, кому вот, кто-то в Черноголовке, кто-то здесь. Вот вчера тоже я подходил, вечером гулял, значит, ну, небо очень чистое здесь. Я в Балашихе живу, там такого неба и нету, нету там здесь. А если километров на 300 ехать от Москвы, там небо будет еще чище. Так вот Давид жил в ту, в ту эпоху, когда не было всех этих газов, всех этих самых автомобилей, и небо было чистейшее, и он это все видел, и он, видя вот эту красоту Божьего мира, воздает ему хвалу и говорит, что, Господи, даже из уст младенец и грудных грудничков Ты совершил хвалу. А потом он говорит, Господи, кто такой человек, чтобы Ты помнил его? Это, это стихи слова 8. А мне бы хотелось, дорогие братья все, чтобы мы сами почаще к нему обращались, и вот когда Вы идете, не знаю, по, по лесу гуляете, например, да, там на природу смотрите, Значит, на него посмотрите, Господи, ну, и возьмем салом почитайте, как это сделал Дарин. И там эти строчки из уст, владельцы, и будут владельцев, Кристовый шили всех валу. Значит, Господь уезжает в Иерусалим. Помните, вот мы с вами вчера говорили, что Господь во дворе плакал. Не буду повторяться, значит, кто помнит, кто помнит, почему Господь плакал. А люди радовались, люди веселились, значит, но Господь хорошо знал, что эти люди, которые встречают его сегодня так торжественно, через пару дней, четыре дня пройдет всего. И они, эти же лодки, эти же люди будут ему кричать «Распни, распни его!». Это еще один наук сегодняшнего чтения, что нельзя основываться на мнении большинства. Большинство всегда очень и очень изменчиво. Сегодня одно, сегодня сам, завтра распни, а потом наоборот. Сегодня распни, завтра прости. В общем, толпа такая очень постоянная, поэтому очень легко, легко управлять. Но это, вы это все знаете о тех событиях, которые в мире происходят всегда, особенно последние десятилетия. Психологи это хорошо знают, как это все манипулировать. Поэтому имейте в виду, дорогие братья и сестры, не основывайтесь на мнением толпы. Если вас сегодня на работе хвалят, вы сегодня, допустим, стали, не знаю, лучшим сотрудником месяца, не превозноситесь, потому что знаете, что в следующем месяце, ох уж не факт, что именно вы будете снова лучшим сотрудником. А если будете на следующий месяц, спустя какое-то время, другой на ваше место придет. И эти люди, которые вам сегодня планируют, они будут сказать, о, все, твое время прошло. Это вот мне основу сравнение Божества, Идите за Христом, как это делал, как это делали апостолы. Вот, дорогие братья и сестры, вот э, какое вот сегодня событие мы с вами празднуем. И Господь после этого, значит, а, да, Иоанн Богослов подчеркивает, что все это было сделано ему для того, именно потому что он Лазарь воскресил. Еще очень важно, как реагируют на эту новость э, значит, первосвященники, когда Господь находился у Марфа и Марии. То, как сказал нам Богослов сегодня, многие приходили к нему не ради Иисуса Христа, а ради Лазаря. Честно говоря, я тоже пошел. Если я знал бы, что где-то недалеко кто-то уколов крестил из гроба воздри по какого-нибудь человека, я тоже из любопытства пошел поглазить, кто, а спросить у него там, да, как там дела, так сказать, в старшем бизнесе, было ли это в одну, как там грешников учить. Вот быстро бы распирала бы нас. И вот, людях тоже это легко распирала, распирало, и они приходили к Лазару на лазер посмотреть, потрогать его. Правило, под? Точно. Вот. И вроде не воняет. Вчера еще воняло, а сейчас еще воняло, уже нет. Ну, вот. и такое и было. И это знали прям священники, и поэтому они что делают? Они подумали и Лазарю бить. Вот, дорогие братья и сестры, тут очень тоже важный момент. Помните, Евангелие Господь говорит, что всякий грех и хулар, проститься людям всегда, Кроме одного греха, какого? Кроме кулы на Духа святого. Что такое хула на Духа святого? Это оно и есть. Вот это оно и есть. Когда превосвященники, превосвященникам сказали, что этот пророк из Дозарета воскресил Лазаря, а Лазарь с Марфом и Марии были известны ними. Э, люди, как бы, хорошо знали И проводишки тоже знали, видимо, их. И они знали, что он умер. И они услышали, что Четыре дня поймет. И они услышали, что этот пророк из Азаря, его воскресил, что они сказали? Пойдем, бьем и лазарь. Но это просто, это верх какого-то богоборчества. То есть очевидно, что как бы ты ко Христу не относился, ты можешь виновить его, ты можешь игнорировать его, ты можешь презирать его, ты можешь не верить в него, но если Он при всех нас так совершил такое чудо, значит, Он точно Бог. Значит, Он точно Бог. И они это знают. Они знали, что это Бог, и они вместо этого, чтобы поверить Ему, прийти к Нему, поклониться Ему, они сказали, и Лазарь у него. Зачем? За... За... Почему? Что Лазарь такого сделал? Ничего. Он ничего плохого не сделал. Он ничего не украл у них, ничего не взял у них, он не, не... не нарушил закон какой-то их. Он просто был ходячим очевидцем славы Христу. Именно за это очевид... очевидность свидетельство они решили его убить. Вот что есть, дорогие братья и сестры, это грех хулы на Духа Святаго. Это сознательное противление истине. Когда человек открыто понимает, что это добро, это хорошо, а то, что я делаю, это зло, это плохо, и я все равно делаю плохо, я все равно зло служу, это есть хула на Духа Святаго. Потому что люди, бывают заблуждаются. Как апостол Павел заблуждался, когда христиан гнал в первую часть своей жизни, он их ненавидел, он их презирал, он их гнал и так далее, но он делал по неведению потом он веровал и стал верующим христианином. Так вот, а когда ты знаешь, что ты делаешь плохо и поступаешь плохо, когда женщина идет на аборт, например, да? значит совершает, и сердце напиту не делает этого, что угодно думают, но сердце здесь все говорит, а она все равно делает это тоже из хлама Господа и так далее. А вот и так и сделали эти священники. но а люди все равно восхвалили Христа, расставили его. И вот последнее, что скажу, дорогие братья и сестры, что огромная часть этой толпы Наслед через пару дней скажут, не его. И вот у нас есть такие, вот мы сегодня должны сами решить, а мы кто с вами? Кто мы с вами будем? Сегодня мы в храме решили, да? осветили, рыбку сегодня приедим, церковь благословит ее, да, покушать. А дальше-то что? Если сегодня же твоя жизнь закончится христианская, христианской, сегодня приходили люди, и ко мне, видимо, как Андрей, и вообще в этот день огромное количество людей приходит, которые раз в год в храм. Я всегда в эти дни людям это говорю что если ты сегодня в храм пришел, молодец. Но если ты появишься в следующем году только в храме на веру воскресенья, то горе тебе, ты точно такой же, как эти все люди, которые включают, раз к ней его, точно такой же. Потому что приходить раз в год храма, это никакого смысла слова совсем. Зачем? Раз в год поешь, раз в год помойся, раз в год квартиру прибери, раз в год что-нибудь еще сделай, ты ничего не сделаешь, ничего не добьешься. Вестояство ⁇ это признак совершенства. Я вот обращаюсь сегодня к тем из вас, что вот так сегодня в храм забежали, улыбнулись, там, пофоткались, вербу сделали, селфи сделали, на вы вербы, и там, сказать, выложили соцсети. я такой, я молодец я православный христианин. Да? Значит имейте в виду, что если вы через год появитесь, то вот такие же люди, как те, которые 100 распинали пытались, для того, чтобы с ними вославить, с ним. Господь сегодня восстанавливает, в, вот, в чатах ему все ликует, торжествует. А как все страдания идти, как у себя побуждать к регулярной христианской жизни, так это Господи, а мне лень. Мне лень в 5 минут в воскресенье ходить в храм, потому что делов много, что-то еще поставить головочки. Поэтому я, значит, дорогие братья и сестры, к вам обращаюсь, давайте услуг жизнь, немножко прожертить сделайте правильные выводы. Потому что часть толпы этой, которая сегодня Христу Асада хреща, из них часть остались верны, и, хотя маленькая часть, а большая часть. Его Где мы сами? В какой части этой погоды будем мы с вами? Сто Христом вместе? Со его? Либо также со всеми вместе будем его распинать. А когда мы распинаем Христа? Грехами своими, вот ну, ты сегодня покаялся, сегодня мы даже причастились. Господи, слава тебе! Но если ты это делаешь раз в год, еще раз говорю, то ты распинаешь Христа. Потому что за год ты столько грехов творишь! За неделю столько грехов творишь! Господь что говорит? Что за каждое напрасное слово, за каждое напрасное слово дадим отчет. Мы все с вами в день. Целые библиотеки наговаривали этих ненужных, разных, совершенно пустых слов, каждый день. А ты за год столько слов таких наговорил. Целые нас библиотеки, целые, там не знаю, библиотеки имени Лена Московского и больше я говорил, это. И ты хочешь так это все очистить, это авгия, конечно, нужно их очищать регулярно. Поэтому, дорогие христиане, вас снова к этому призываю. Давайте-ка, чтобы вы в таком количестве каждый день, в каждом воскресенье вместе брали. Может, и не здесь. Нравится, вот, если ты, например, а, мне не нравится, подумайте, в Адовский храм, хорошо, туда ходите. Ходите там к отцу Михаилу в храм, в, в Черноголовке, выходите, к Богу приходите, в храм приходите, к Иисусу Преступнули. вот, это уже, самое главное, чтобы это, это было регулярно, регулярно, тогда будет смысл, тогда будет какое-то движение вперед. Но это такая печальная нотка, которая приходится, мы этим не говорить, потому что, по моей статистике, самый посещаемый день в году, это верный воскресенье. Ну в принципе сегодня там, мы наблюдаем, на Пасху будет чуть-чуть больше людей, чуть-чуть побольше, да? Вот, а на Венгкос Костяний даже пошло количество людей. Так что вот, дорогие Костяний, еще раз вас с этим праздником поздравляю. Пусть каждый из нас какие-то свои выводы сделает. Понятно, что э, много что вы услышали, не все поняли. И все, сказать, все осталось. хоть чего-то пусть у нас пусть останется. Хоть немножечко у нас останется. Это, за это зацепитесь, об этом подумайте. Ну и, конечно же, дорогие сестры, неделя страстная, уже вот в самом разгаре. Завтра великий понедельник. Значит, что у нас делают люди на старшной седмиции? Что угодно. Магазины будут, яйца покупают. Значит, какой-нибудь там булычок купит, курицу заготовит, там начинают что-то еще делать. Это все нужно и важно. У вас это есть три дня понедельник, вторник в среду, всем вам дают и себе тоже в своей семье на все вот эти вот приготовления внешние. Чтобы потом в холодильник и до воскресенья, а четверг, пятница, суббота воскресенье, ночью, там с утра, вы обязаны быть здесь. Если вы всегда называете христианами, то вы должны быть здесь, в храме Божьем. Ну, еще раз неважно где, в храме, вы должно быть в храме. Но, опять же таки, есть вас, позволяет ваше рабочее время, да, у вас возможности есть кто может взять это прийти, кто не может, хотя бы вот вот внешне тоже с Богу пребывайте. Но хотя бы в четверг утра и пятница, четверг вечер, пятница вечер — это самые такие важные страстные дни Иисуса Христа. Ну и, конечно, строгий пост. Как бы вы ни постились этим великим постом, пусть в Прастотой на две головы поститесь строже. На две головы, даже не одну, а две. На две ступеньки больше поститесь, чем вы делали это великим постом. Чтобы это было максимально большее время, посвященное Иисусу Христу. Тогда и Пасха. Уверяю вас, поверьте мне, вас Пасха будет ярче. Чем больше ты себя сейчас сжимаешь, тем ярче будет у тебя Пасха. Это проверено опытом, и в тоже об этом пишут. Я, дорогие христиане, все мамы от души желают, благословения на настоящую самую важную серединицу в году. Это самая важная неделя впереди. Не провороньте ее. И тратьте на пустоту весь год, 360 дней в году брать да, типа, ерунду и чушь. Хотя бы эту неделю зайдите Христу. Он идет на нами. ради ваших грехов, ради ваших грехов, ваших и моих грехов. Он туда идет. Давайте с ним пойдем. Поможем мы Господь укрестницы, Господи, мы с тобой рядом. Хотя бы рядом столько Божий. Господи, благослови. Пусть эти мысли, христианские мы с вами сегодня этот храм покинем, а мысли останутся. Евангелие читаем, осознаем, осмысляем и. Встречаем с Богом те страстные дни, которые нас уже впереди ожидают. Клави господь всех, еще раз всех под души с праздником поздравляем. У нас на предстоящей неделе во вторник вечером последняя литургия в этом году, прежде случайно вечером будет. В среду вечером а, а, служба и исповедь, в четверг утром служба и исповедь, вечером старостные Евангелия, в пятницу три службы утром, днем и вечером. Вот там увидите, в субботу тоже. По поводу исповеди, еще раз повторю, испытываться будем в среду вечером, в четверг утром и в субботу утром. Все. Больше исповедовать не будет, Поэтому распределите свое время, кто когда сможет прийти на исповедь, чтобы вы на нас, на, на нас особо не бежались, мы вас на Пасху, на Пасху, на Пасху на не будем исповедовать. И не будем. Правильно сделаем. У вас есть сидели впереди еще. Еще раз. Среда вечером, четверг утра, и субботу. Утро спокойно. Мы в полном вашем распоряжении. Вот есть, мальчик, если я здесь вообще буду жить четыре дня подряд, шестерга по воскресенье. Вот в любое время проходите, будем вас исповедовать, чтобы в воскресенье Христова встретить э, уже без этих э, вещей. Но и, дорогие друзья, сегодня еще у нас есть праздник небольшой, часто наш.